Да, Всем здравствуйте в Медиазоне. У нас в гостях Татьяна Минаева, которая сейчас только что была спикером, рассказала массу интересных вещей. Татьяна Минаева, HR-директор, основатель Университета карьерного роста и Супер России. Татьяна, вопрос вот какой. На Западе, как я слышал из новостей, наметился тренд на возврат после удаленки сотрудников в офисы. Есть ли такой у нас в россии и если да то как с ним сейчас справляются работодатели смотрите большинство работодателей конечно же там действует по-разному да? то есть очень много стратегий есть те которые говорят ой классно нет костов на офис как приятно сотрудники работают не возвращаемся в офис есть те которые уменьшили офисные помещения это наиболее частая стратегия когда там условно нам нужно было 1000 квадратных метров, а сейчас и 300 квадратных метров, а вы приходите, когда хотите, это наиболее частая история, есть те, которые вернулись полностью в офис, но все равно у них более-менее мягкий режим, и они не против, если сотрудники когда-нибудь поработают дома, так что в этом плане нет какого-то массового возвращения, Многие сейчас на гибридных графиках или все-таки так и остались удаленно? Да, вопрос из, от нашей аудитории. Стоит ли удерживать сейчас сотрудника, если он уже намеревается найти себе новое место? Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести анализ. Первое – это насколько он эффективный. Сотрудник, он показывает результат, либо сверхрезультат дает тебе. Во-вторых, нужно понимать его мотивацию. Здесь лучше всего поговорить, прям честно. Можно честно сказать, что я увидел твое резюме на, на, на сайте, на работном, или ну, мне сказали, что ты приходил на собеседование, я просто хотел с тобой честно поговорить, поделись, что у тебя сейчас за ситуация, что тебя сподвигло посмотреть альтернативные предложения и там очень многое может быть для вас сюрпризом, может быть сотруднику не хватает какой-то дополнительной задачи, может быть вообще-то сотрудник выгорел и даже если вы ему что-то предложите, он еще на какой-то период останется, а потом уйдет, на самом деле уже и выгорел, и, и может уже не такие результаты показывает, может быть он, он хочет больше денег, может быть его тревожит что-то внутри компании. Вы знаете, сколько я видела таких коммуникаций кандидатов с работодателями, с новыми потенциальными работодателями спрашивает. ты почему ищешь работу? Он говорит, слушайте, ну вот э, есть подозрение, что в моей компании будут сокращения. А вам это как-то объявляли? Нет, не объявляли. А почему вы так думаете? Ну вот ну слухи ходят, э, ну вдруг сократят, что я буду сидеть и ждать, и лучше на всякий случай найду работу. То есть э, сотрудник может заранее беспокоиться о том, чего нет. Вот это вот фантазии, они человеку, конечно, иногда в плюс играют, но часто и в минус. Поэтому э, можно честно поговорить с сотрудником, и понимая его мотивацию, если он не выгорел в конец если есть вас что-то, то чем вы можете замотивировать человека, вы можете оставить этого сотрудника, и, если он приносит вам пользу. И работодатели часто так делают, они удерживают сотрудника, они делают попытку как минимум. Это хорошая практика, если ты понимаешь, что тебе сотрудник важен, хорошая практика. У меня, знаете, какая еще интересная практика была в моем опыте, когда наступила кризисная ситуации, и пошли отзывы оферов в огромных количествах. Одна моя сотрудница мне объявила за день до этого, что у нее есть офер, это очень интересная компания, ей хочется пойти. Я ей сказала, слушай, я так понимаю, что там пока ну, все хорошо в той компании, но если вдруг отзовут, я, конечно, не дай бог, но если вдруг ты не бойся, подойти ко мне и сказать об этом. И она на следующий день звонит мне просто в слезах, вот, что у нее отозвали офер. Ну, и да, я, она у меня осталась, а мы уже успели найти человека, мы уже успели найти замену, мы сработали очень быстро, там, три дня буквально, там... В Собеседование, пробные в дни вывели. И она, и она осталась на новую роль перешла. Так что все позитивно сложилось, так что можно честно с сотрудниками общаться. Так, еще у нас вопрос из зала. Так, полсекундочки, пожалуйста. Пока, Пока. да? Не-не-не, вот, могу... вот, вот а... такой вопрос. Вы во время выступления говорили про тестовые задания? И, один, и я согласен, кстати говоря, с этим мнением, которое здесь озвучил человек Марина, да, зовут, что кандидаты, когда их просят сделать тестовые задания при трудоустройстве, воспринимают это чаще всего как эксплуатацию за бесплатно их идей интеллектуального труда. Есть действительно разные виды тестовых заданий. Бывают задания, которые занимают немного времени. Вот у меня... Есть позиция, где я на большинство тестовых заданий успеваю за час стать. Я человеку рассказываю о плане, о том, как у, как у нас про, пройдет интервью. А я сначала разговариваю, говорю о позиции. То есть нет такого, что я сразу решаю, решай, задачи, давай, отжимайся еще. Да. Я, я очень много рассказываю о позиции, много показываю, демонстрирую экран, если у нас онлайн-интервью. Я говорю, с этим, с этим, с этим будете работать. И потом я заранее предупреждаю, что будет на 10 минут задание. Потом мы созвонимся, я вам сразу дам обратную связь. Очень приятно, они так удивляются, обратная связь сразу же как круто. Потом я еще тестовые задания даю он спокойно решает и опять созваниваемся обратную связь. Мы успеем это за час делать. Потом, если все позитивно, я говорю, что следующий этап это пробный день, и он уже оплачиваемый. Это может быть 4 часа, 6 часов или 8 часов. Я даю больше заданий. Конечно же, человек больше делает. И я не боюсь оплатить этот день, потому что я суммарно больше выигрываю как работодатель, ох, как много скрывается именно на этом дне дополнительного, так что какие-то твои сомнения могут действительно усилиться, да, там, проявиться, или наоборот, Вот тебе кажется, что не нужно, ну, то есть есть какие-то факты, но... Кажется, что не нужно на них обращать внимание. В общем, в итоге в тестовых заданиях это проверяется, поэтому я оплачиваю, и в силу того, что я даю очень много обратной связи, я искренне вкладываюсь в человека, то человек всегда очень доволен, и даже если мы его не взяли, он безумно рад, он, он, он даже иногда говорит, нет, нет, не надо платить, мы все равно платим. Mm -hmm. И, он, ну, и это, это очень позитивно. То есть есть тестовые задания, которые занимают много времени. Хорошо бы вводить культуру оплаты этих заданий, и тогда человек с большей радостью будет их решать. Но понятно, что бывают ситуации, когда у тебя ну, прям, ну, нет денег на тестовые задания, тогда дайте ему развернутую обратную связь. Скажите, что мы, это для вас будет ну, возможность обучиться взять это задание себе в портфолио дальше, в продвижении, а мы вам дадим развернутую обратную связь, которая пойдет вам в развитие. И тогда они по-другому будут это воспринимать. Ну, на самом деле, да, вот культура, вы слово потребили, я бы добавил, хорошо бы внедрить культуру трудоустройства, а также культуру увольнения, да. потому что это то, чем у нас очень сильно пренебрегают пока, что мне кажется. А возможно ли вообще внедрить какие-то стандарты? Ну, не знаю, вот за вами чувствуется, как, знаете, школа, угу. некая школа хорошая и воспитание, и психологичность определенная. Но таких людей, мне кажется, очень мало сейчас на рынке HR. Вы знаете, действительно, HR – это та функция, которую обучали в последнюю очередь. Вот она только-только сейчас начинает активное обучение. Конечно, очень многие стандарты можно и нужно внедрять. И когда речь идет о этапе HR, и когда идет речь о, об этапе руководителя, я обучаю чаров. И чему важно их обучать? Во-первых, HR — это тот человек, который ну, продает вакансию кандидату. Он должен быть харизматичным презентатором в идеале. При этом, конечно же, если, если есть какие-то особенности, об этом тоже можно говорить кандидату, есть, есть особенности личности руководителя, есть люди, которым комфортно в этом. Ну, то есть они говорят, деньги хорошие платите вообще, кого угодно ставьте вообще <laughs> в виде руководителя. Кто-то скажет, что нет, вы знаете, только что от этого ушел. И это тоже некая норма. И чарам можно это показывать, что, вы знаете, можно делать так. В HR важна скорость, тоже не все, если ты только пришел в HR и у тебя нет окружения хорошего, кто тебя обучит, ты можешь намного медленнее искать людей, и вот то, что ты быстро-быстро это делаешь, ты обзваниваешь активно огромное количество кандидатов, что ты математически вообще подходишь к рекрутменту, это тоже очень важно. Потому что, знаете, у меня самые лучшие рекрутеры были люди, которые решали математические задачки. Потому что когда они из массива данных начинают вытягивать кандидатов и говорить ну, в некой системе «Система, покажи мне кандидата, у кого позиция маркетинговый директор и слово встречается фармацевтический и рецептурный, предположим, но при этом не встречается слово «такой-то», да, например. И а, люди с математическим мозгом намного быстрее из массива вытягивают кандидатов. Это тоже нужно понимать, что в HR это не коммуникация, вот просто так, лишь бы поболтать, это, это схемы, таблицы, компетенции, и ты должен понимать, каким... Каким заданием, какую компетенцию можно проверить Так что, да, это определенная культура Но у меня, знаете, есть подозрение, что будет кое-какой другой тренд В HR люди будут приходить уже из функции, из бизнеса У нас сейчас так все выстроено, что HR с нуля начинают Но это та история, когда сначала ты сделал карьеру, допустим, до руководителя отдела закупок дорос Или до коммерческого директора, а потом ты переходишь в HR Вот это будет круто а есть ли сейчас тренд, который, мне кажется, что есть, но, может быть, я ошибаюсь, что предприниматели возвращаются в найм? Есть такое, да. И, вы знаете, сначала есть тренд, что больше людей пробуют и тестируют предпринимательство. А раньше это было что-то, что ты должен попробовать с большим количеством денег, которые у тебя есть, mm -hmm. во-вторых, это что-то ты должен бросить работу и заняться предпринимательством, mm -hmm. еще непонятно, что делать и как делать, и вдруг не получится. А сейчас можно потестировать и так, находясь на текущем месте работы. Есть какие-то вещи, которые можно там, с минимальным количеством инвестиций попробовать, потестировать, есть хорошая информационная поддержка. И тогда, да, многие люди а, тестируют и пробуют. Намного больше людей пробуют, чем раньше. А, при этом есть люди которым по каким-то причинам не понравилось и они обратно возвращаются да есть такое много таких кандидатов наблюдаю они надо сказать сталкиваются пока еще с неким препятствием со стороны работодателей многим работодателям не нравится они говорят а у них знаете какая мысль что если если ты к нам приходишь значит у тебя не получилось в бизнесе а если не получилось значит ты что-то там не умеешь а зачем нам тот кто не умеет хотя там может быть совершенно другая логика просто управлять когда у тебя есть уже готовый набор ресурсов это одно и у тебя есть ну, некие, а, т, а, некие таблицы понимая а, аналитика данные с, на, к, а, благодаря которым ты уже принимаешь управленческое решение а другое дело что ты сам руками много мелких функций выполняешь это просто ну, а, другой вид деятельности а вчерашний <связывающий> предприниматель он нормально вписывается в структуру где есть руководитель рамки нормы Mm -hmm. еще там через день на ремень бывает такое. Вы знаете, конечно, это зависит в первую очередь от типа личности, потому что есть люди, которым очень комфортно в правилах и процедурах. Я вот такой человек, мне очень комфортно, я в предпринимательство так случайно заскочила мне было бы комфортно всю жизнь в найме работать. Я работала в найме, и мне казалось, что я работаю на себя. <laughs> вот Так вот так что здесь очень много зависит от типа личности, но при этом, вы знаете, когда человек уходит в предпринимательство, он потом там, такое количество у него норм, да, и внешних каких-то там законов, на которые он должен опираться. Поэтому, да, здесь надо сказать, что есть те, которые легко встраиваются, есть те, которые уходят из компании со словами, ну, вы знаете, вообще-то я был руководителем, и ваш руководитель как-то неэффективно тут ставит задачи, и какие-то странные ставят задачи, и многие думают, что какие они плохие, вот эти сотрудники, какие уходят, не могут подчиняться, mm -hmm. хотя, может, вопрос был в их руководителях, которые не могли спокойно поставить задачу, и поэтому вот распространился миф, а не что все руководители, ну, надо как-то это переоценить свой руководящий состав. А распространился вот миф, что эти такие какие-то горды не хотят подчиняться, говорят, что как-то руководители неправильно ставят задачу, хотят свободу. И да, некоторые работодатели не любят таких кандидатов. Еще, вы знаете, вот хотелось уточнить. Примерно до 2019 года очень долгий период был, когда все это называлось время работодателя. Работодатель выбирал, перебирал, офильтровал. А а в 19, 20 и 21 году, с, с началом пандемии, наступило, как э, некоторые говорят, время работника, сотрудника. Да, когда сотрудник стал э, сам выбирать, перебирать, к этому пойду, к этому не пойду, у этого есть репутация, у этого нет, платят, не платят. Сейчас вроде бы... Снова возвращается или нет ситуация, когда время работодателя я расскажу, есть сейчас некая гибридная ситуация, но я еще чуть-чуть расширю вот эту картину. Лет десять назад, когда вот я такая активно рекрутила кандидатов, и то, чем сейчас кандидат со мной делится, они говорят, что я раньше разместила резюме на работном сайте, мне поступило несколько звонков, я получил 5 оферов и выбираю. И действительно, очень многие а, так вот говоря, говорили. А сейчас а, в последнее время кандидаты размещают резюме, и ничего не происходит. Может, месяц так резюме висеть, и вообще ноль, ноль звонков. А, соответственно, вроде как а, тебе нужно самому откликаться, ну, пожалуйста, ну, рассмотрите мое резюме, mm -hmm. а вот еще отклик, а вот еще на почту вам рассмотрите. И а, на самом деле, при всем при этом, то, что у тебя вал просто кандидатов, не факт, что есть из чего выбрать. Дело в том, что есть действительно много резюме, но немного подходящих. Вот такая ситуация. То есть, когда ты реально делаешь кому-то предложение по работе, они говорят, ой, а у нас ну, еще предложение от этой, от этой компании, поэтому мы к вам не пойдем. И действительно очень много стало требований у кандидатов, раньше меньше было, это правда. Но есть много резюме, вроде как работодателю все равно есть из чего выбрать. Резюме много, но сам работодатель не хочет этих кандидатов, которые к нему откликаются. Поэтому вроде как ты как работодатель и в изобилии резюме, но ты не в изобилии качественных и сильных сотрудников. При этом важно понимать, что так же как и требования возросли кандидатов, они не оба кому пойдут, им действительно важно то, как описана вакансия. А, и, но и кандидаты повысили, работодатели повысили свои требования. Они раньше меньше тестировали, меньше проверяли, они быстрее были склонны принять решение, несмотря на то, что количество интервью было, таку, может быть, тоже такое же, но оценки сейчас жестче, принимаются решения реально жестче. А, вот, вот такая вот, все повысили планку свою. Это очень важно понимать. Поэтому многие общаются, движений много, а соединений вот этих, да, вот это лафыса, она, mm -hmm. она очень не okay. происходит. Да, а скажите, а система рекомендаций а, с прежнего места работы, она действует до сих пор или нет? Имеет место? А, очень а, классный такой важный момент. А, смотрите, рекомендации можно использовать в разных ситуациях. Первая ситуация, когда кто-то такой в какой-то соцсети начинает писать, слушайте, мы сейчас там по каким-то причинам вынуждены закрыть это направление, но есть такой классный кандидат, Просто звезда, я его очень рекомендую, и тогда просто с руками оторвут, так когда кто-то тебя вот так вот публично порекомендовал. А Есть вторая ситуация. Кстати, никто не публично не рекомендует, но ты в своем резюме пишешь рекомендации, твои точи, и пишешь там имя, фамилию, должность, например. Не обязательно телефон вставлять. А, кстати, раньше кандидаты вставляли телефон, а рекрутеры этим пользовались. Они искали кандидатов находили телефон руководителя, хантили-руководителя, да. когда им нужно было. А, сейчас телефон не вставляет, достаточно имени и фамилии, достаточно там должность например ну или можно без фамилии просто татьяна м писать да а, и там генеральный директор например непосредственный руководитель сковочка она ну, ну тоже может любой написать а, да но это имеет значение смотрите рекрутер он же когда смотрит на резюме есть какие-то вещи которые его вдохновляют в резюме «А, какие функции какие достижения как круто тут пять лет проработал а тут три месяца поработал блин что-то странное что там случилось увольня а тут раз рекомендации могут порекомендовать вот эти вот эти ага может быть и ничего возьму ка куп позвоню, то есть наличие рекомендации, оно, они добавляют какой-то вес, который могут, он может переселить, да, вот какое-то сомнение, да. да, да, да, и на собеседованиях, если вдруг есть какое-то сомнение, тоже потом могут сработать рекомендации, а, а бывает такое, что это обязательный этап в компании, и ты вообще никуда не денешься а, от этого обязательного этапа, и там, знаете, как хитренько бывает, ты такой думаешь, ну, у меня было два руководителя, я сейчас одного дам из этой компании, а второго не дам. Он, он рекрутер, он спрашивает у руководителя, в какой период вы работали с сотрудником X, да, и, и видит, что есть несовпадение по датам, и говорит, отдайте дайте мне второго своего руководителя. В общем, да, спрашивает, работает. Работает, важно уходить с хорошими рекомендациями, важно. Супер. Еще я хотел знать, и вот у вас какой момент уточнить. Какое-то время назад был порог, ну, это такая, как бы, э, народная забава, да, может быть. Значит, был такой порог, что 50 плюс на работу не особенно тебя приглашают. Сейчас, в связи с тем, что э, молодые специалисты стали более, э, ну, мне так кажется, да, что э, на выходе из университетов, институтов они стали более подготовлены к жизни, например, в синергии тут вообще, там система практика -ориентированности, ориентированности существует, вот. То и порог э, старший возраст кандидата, он тоже снизился. Это верно или нет? А, а, И рас... что этим людям делать? Хотя они же крутые, а у них опыт за плечами. Да, вы знаете, еще порог снизился младший. Я вот сейчас нередко встречаю ситуации, когда 14, 15, 16 лет, а люди уже работают. Да, моя подруга наняла, на генеральный директор компании, она говорит, вот я наняла себе сотрудника, 16 лет, 3 года опыта у него уже, и она ну, на зарплату там, 60 тысяч рублей наняла его как ассистента в Москве, угу. да? неплохо вообще для 16 лет. Так что еще вот такая конкуренция появилась. По поводу возраста, Там даже знаете, еще до 40 лет, вот 40 уже был такой, такая планка, а уже, уже сложно, было, да, уже сложно было раньше, у меня 47 сейчас, уже. Ага, сейчас планочка а, подвинулась, на самом деле, в, в позитивную сторону. Она до 45 вот, подвинулась. Ну, есть, а, но все зависит от позиции от грейда. Потому что если позиция специалиста там уже там действительно планочка до 45 повысилась, но от 45 уже сложнее смотрят, но для позиции, допустим, директора 45 это вообще идеально, да, там от 45 до 50 тоже рассматривают, действительно после 50 сложнее найти работу, после 40 оно все равно… Чуть-чуть сложнее после 40, да? после 45 еще чуть сложнее, после 50 еще чуть сложнее, то есть у тебя появляется некий барьерчик, ты должен понимать, да, тебя не 10 компаний могут пригласить теперь, а 9, или 8, или 7, а, да, это а, ну, то, с чем приходится сталкиваться, это неприятно, это несправедливо, так не должно быть, это незаконно, но это есть очень важно жить не в мире а фантазии, как это должно быть теоретически, а есть ну, ну, некая ситуация, но в этой ситуации все равно очень много людей 50-60 лет находят работу. Вопрос, а как ты преподнесешь себя в резюме, потому что ты можешь одну строчку написать в резюме, можешь 10 строчек написать в резюме, можешь резюме так написать, что тебе 50 тысяч предложат, можешь так написать, что 70, можешь так написать, что 100. То есть это про умение презентовать свой опыт и результаты своего труда в первую очередь. Потому что да, рекрутеры, они когда смотрят на резюме, они замечают возраст, но нет такого, что ты, ну как ты можешь настроиться на, на одну, да, ячейку, видеть только возраст, но не видеть все остальное. Ты все равно при этом заметишь фотографию и какой-то опыт, и эта информация, все, она вошла в тебя, ты не можешь уже оторваться от нее, если там есть что-то очень интересное, то рекрутер может позвонить. Есть компании, в которых жесткая планка по, по возрасту, есть такие, есть те, у которых более мягкая такая история, они более гибкие, а есть, ну, то есть они вроде как хотели бы поменьше возраста, но они готовы при хорошем опыте рассмотреть, то есть твой опыт может перебить, есть компании, которым все равно, так что в этом плане нужно делать упор на то, какой у меня опыт, Потому что кандидаты думают: ну нет, все, возраст, все плохо. Как мне, что мне сделать с возрастом? Вот у них вопрос. А нужно все равно вопрос задавать: что мне сделать с своими функциями, как описать свои достижения. И вот а, финально еще по возрасту, по поводу собеседований там тоже есть свой нюанс а, когда тебя спрашивают: ты какой не указал возраст в резюме, так тоже можно. И тебе звонят, спрашивают: а, а какой у вас, какая у вас дата рождения? Да, самые умные спрашивают: кто не про возраст, а про дату. Чтобы занести в базу, пожалуйста, подскажите, какая дата рождения, умный рекрутер спрашивает. И ну, человек говорит: мне 47 лет, и он как бы практически слышит эмоции да, такого того человека на том конце провода. И тут очень важно добавить, что вы знаете: я с точки зрения энергии, во-первых, очень, очень энергичен. Я надеюсь, что вас не будет, для вас не будет критичным возраст. У меня прекрасный опыт, у меня отличные достижения. У меня очень высокий уровень технической грамотности, высокий уровень энергии. Я прекрасно в коммуникации с людьми абсолютно разных возрастов. Является ли это критичным для вашей компании или опыт все таки важнее? Там можно даже такой Слушай, вопрос если задать. Если там сидит 23-летний человек какой-то с большими красивыми локонами, с бантом, то для нее возраст 47 – это же старый ну что Оно, а, а, ну, знаете, сознание человека переменчиво. А, даже если вот человек представлял так, ты не можешь абстрагироваться от этого голоса, от этой убедительности. А, это, знаете, меня научило в рекрутменте, а, а, как это, боль, да, вот, а, более опыт, когда ты такой, звонишь кандидату, такой молодой, юный, зеленый рекрутер, звонишь кандидату, он говорит, ой, химки, не поеду. Потом звонишь другому кандидату, какую-то другую позицию в фарму, фарму не хочу а там оставляются на работом сайте комментарии. Знаете, вот можно оставить комментарий, и потом через два года, там вы с чем-то, я нахожу двух кандидатов. Один работает в химках, а другой в фарме, на ту позицию, на которую я искала. То есть кто-то, я понимаю тогда, что какой-то рекрутер не положил трубку, он ее переспросил, «Слушайте, а почему ну, вам так химки <laughs> не нравятся? А подскажите, где вы живете, давайте рассчитаем путь». «Слушайте, а почему такие у вас есть представления о фарме? Почему не хотите? Классная же сфера». И там начинается, да там нет повышения, да не только с формообразованием. Они говорят, да нет, нет, нет, там реально без формообразования смотрели. Но вот кто-то из рекрутеров начал убеждать и убедил. Поэтому сознание человека переменчиво, вот мой опыт меня этому научил. Ну замечательно. С нами была Татьяна Минаева, прекрасный специалист, основатель университета карьерного роста. Большое спасибо. Спасибо большое, Сергей. Всего доброго.